Здравствуй, друг. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Сегодня короткий выпуск, потому что выходной день. Вот смотрим видео. Че, стоишь, думаешь, как Росеночек. Че, как история все? Нормально? Почему? Потому что нужно. Да, да мне не интересует, Джейн, ну сколько можно, бля, почему что я ху должна ху это делать? Дава комментирует просто каждое слово. Делать. А что, почему что? я должна это за тебя делать? Почему я должна это за тебя делать? Что? Можно что? откнуться, Давид? Ты такой, не бей, Я не тебе. Дзеркуй. Дава испугал Карину. Карина испугала дабу просто. Дерга, <свот> твой свой рот, шатани, шатани. Вот такой строгий дядька. Иди разберись. Как-ка-ка-ка-ка. Как, как... Бери, зурок приходится с того, что -то делать. И она а его... Ты Что там делаешь? Ты ч, испугалась, маленькая? Иди а с с сюда, сучок, нет. Вот такой жесткий дядька. Как? Почему опять штаны не постирал? Я тебя попросил 30 раз постирать штаны мои. Я тебя понял, я тебя... Не надо, не надо штаны, все нормально, все хорошо. Начало стрелять, и штаны больше стирать не нужно. Она сейчас станет на урод. Вал. И баночка встала просто. Обалденно просто. Да, у... Просто обалденно. Что-то в этом зале не так, блять. А кулера нет. Су... Кара, что ты делаешь, что у тебя в 19.00? Опять поставить на один xb да на машинистка Каспартак? Нет. Хотя да С надежным играм 1 xbet на матч Спартак ССК сегодня в 19.00 выигрывает. Также по первому кварталу получаем 1 xbet высокие выигрыши. Поздравляю, шите, тысяч шпите старую спрятался. <смех> сегодня с братом все прошло хорошо. Любой Аркаша. Всем привет! Это уроки выживатель для холостяков. Это отличный был раз А, нет, это я торт делал просто. Измазался в нем. Ну, почти. Итак, поехали. Урок первый. Не заправляй постель, потому что спать нужно каждый день. И желательно... А где Люба-то? Господи, Люба-то где? Течение дня. Урок второй. Не торопись выбрасывать фотографии своей бывшей, потому что туалетная бумага имеет свой заканчиваться. Урок третий. Я хотел бы посмотреть, как он вытирает это дело просто картиной. Если не знаешь, что поесть, обжали вместе все вчерашнее. Вкуснятина. <смех> Урок четвертый. Пользуйся одноразовой пластиковой посудой. Да, она загрязняет мировой океан, но с твоей зарплатой ты его никогда не увидишь. <смех> это были уроки выживания для холостяков. И запомни, заплесневелый хлеб, в первую очередь хлеб, а потом уже заплесневелый. Ну, жует... Нормально. Нормально, солидно смотрюсь. Да. Да помните, тебя самостоятельно и независимо. Ну да. Она посмотрит и скажет, кого потеряла. Не видно, что переживай? Не-не, нормально все. Пожалел, что Люба-то ушла просто. Навсегда. Какой красивый Зоя. А этот, этот, наверное, очень интеллигентный. А что там дальше? Ой, этого глаза, глаза такие глубокие, господи. Хорошенькая. О, вот это жопа. Вот это жопа. Вот это, может быть, душа. Жоп. Он, наверное, любит долгие прогулки. Ух Девушки и парни по-разному реагируют. Ты какая, я бы ее долго, да, да. Какая кошечка у него на фотографии? Он, наверное, любит животных. О, а вот ее бы я взял как животную, прям. Этого я иду знакомить с мамой, прямо сейчас выезжаю. Так, это стрёмно. Ух ты, какая мамаша, зинаид половая, я я что за фотки. пенсионерки тоже выкладывают, чтобы найти свое счастье. Нет, жакет, считается, считается, бокс-чемпион мира. Ну что пойдет, брат, перед закон все равны штраф. Вот список штрафа, а. Скидки скинуты. Скидки, на? Как, коллега, так сэпли. Короче. Пожалел боксера. Дайте скидку. Скидку спрашивает, пацаны. Какая нахрен скидка? Оформляет. Чемпион! А может быть просто зассал просто, что? на полную катушку оштрафовать для себя чемпионов вот здесь мой штраф Зань вангельзанг вангель ты тесно поснишь что ли? кастель почему то это тоже повелся я там скидку просто может сделаю? ой дай сюда какая скидка? вы че ё как дети блин эй все на оформлен без скидок прям по плотному все Чего, вы серьезно что ж? да на оформлен все поехали все я чуть на себя пурну. И поехали, поехали? И... А это не повелся просто. Я сам оплачу. Не надо никакой скидки. Я сам оплачу все это дело. Лайхак! Привет! Прищи! Эта проблема не только для молодых, но и для людей почетного возраста. Для меня! Для меня еще молодуха! И именно сейчас! Для жизни. С... Парень молодуха. Добрать силу в кулак. И дать бой этим инородным засранцам. Показав раз и навсегда. Кто тут мазокфака? Хозяин? Ну все, готовься. Нет, вы конечно можете попытаться договориться с ним. Слушай, ну уходи, а. По-братски тебя прошу. Воздействовать психологически. Музыка. Только радикальные меры. На раз, два, три, прыщик плоскогубцами. И давим. Раз, два, три, четыре. Красота. И он снова и красивый. Ну и леденок подождите. Ёль, вызови скорую, меня плохо. Выдавил прыщик плоскогубцами просто. И стало плохо. Ира Гавриленко. И царица Лидия. Что ты видела у окошка? Посуду! посуду! мать! Злой дядька пришел. Ты меня, блядь, мне сказал, а? Ты что в шатке за столом снимаешь? Что-то у нее случилось. Снимаешь, сказал. Розовые Пойдет! волосы. Пойдет! Пойдет! Пойдет! Пойдет! Пойдет! Ругается. Она просто сказала, что это будет жемч... жемчужный. А вот получилось, вот... А я по-прежнему место заняла. Паспортированного ориентируют. Вам сейчас, чтобы эту рызу убрали. Ну, вот. Красавица стала. <клёх> Пуделек стал. Сережа, Сережа, блин, вставай, делай кофе. Какой тебе в жопу кофе, мувеки, пошли, пошли, давай. Все, так бы и заснул бы так. Девочка что-то расскажет Шу -шу -шу. про идеального и парня. И мальчики, которые, знаете, это даже не мальчики, мужчины, парни. У которых такие запросы на девушек. Вот вообще пиздец. Спрашиваешь такого мальчика, а какая тебе девушка-то нужна? Мне нужна. Она за собой следила. Естественно, не тупая. Свою а любви, какая она мне нужна знала, девушка? Она сама зарабатывала. То умело готовить, убирать, стирать, там, гладить, да? Вот так вот он тебе загибает пальчики, перечисляет 100 пунктов. Просто идеальная девушка. При этом ты смотришь на него и видишь мальчика, который вообще целый месяц ходит в одной и той же толстовке. От него может пахнуть. Мне приятно, в общем, что он делает с собой по уходу, он мой голову, да и в принципе все, вау. Такой принц я прям не могу вообще, такой красавчик, девчонки, вот я не знаю, мне кажется, мы все за него просто передеремся. За такого пацана мы просто друг другу волосы вырвем. Спасибо, нужно сказать, что он вообще родился такой, такой мужчина, да, потому что мальчики стали слишком много вы. Господи, простите, материться же еще нельзя. Потому что вы хотите идеальную девушку. Маленькая. еще ничего как бы нет. Мы, может, тоже хотим идеального парня. Наверное, стоит подумать, соответствуешь ли ты этим запросам или нет. Касается и мальчиков, и девочек. Чего смотришь? Меня всегда поражали такие. Вот так вот. Приветствую дорогие жители Ибеннистана. И сегодня Маша, Маша, растушевка. Ибенистан. Где это? Со срочным астрологическим сообщением для всех знаков к вам обращаюсь я, ведущая астролог Ебенистана Мария Глоба. Дело в том, что Луна окончательно ебанась, распоясалась и вышла из берегов. Это крайне негативно повлияло на людей со слабой нервной системой, со слабыми умственными способностями и со слабым характером, то есть на ваших бывших. Поэтому сегодня и в ближайшие дни возможно поступление сообщений с прошлого, мол, а помнишь, как и было, а я помню. Причем сообщения могут поступать как от женского, так и от мужского бывшего пола. Я, как астролог, рекомендую вам не помнить это. ...стыд, не вестись на провокации и ни в коем случае не вступать в переговоры с агрессорами. Поймите, эти люди е***лись, эти люди е***лись, и поэтому вам лучше общаться с кем угодно. С книжкой, с бутылочкой воды, с камушком, с кошечкой, с собачкой, но не с ними. Сохраняйте свое душевное равновесие и не дайте другим людям себя Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Общаться с камушком. Ну и последнее. Виктор, скажи, за что тебе Наташа дала в глаз анекдот про наташу на первом свидании но, но мы гуляли с ней по, по зоопарку и я увидел двух целующихся в клетке обе обезьяны сказал -на -на наташ а не, не попробовать ли нам -та так же и получил не понял почему Да потому что пока я это все вы выговаривал положение дел на ветке сильно изменилось Обезьянки стали непотрестным заниматься в зоопарке. Спасибо, до свидания. Всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки ну и тому подобное. Всем пока, всем пока-пока-пока.